Рычи. Как ты ручишь? Миш, Миш, Обиделся. Я тебя с собой не возьму. Ребят, всем привет. Сегодня 12 апреля. Всех с днем космонавтики. Решил снять видосик такой небольшой. Посмотрел в окно. Миша, фу. из окна у меня видно речку попробую увеличить на телефоне на будет видно да вот видно прям речку сейчас поставлю телефон он река прямо по центру ну и вот решил сходить я недавно же был где-то дней пять назад ходил проверял когда он там везде Оттаяла земля или нет Пробовал копать Ну Сами видели, что там получилось И сейчас пойдем посмотрим Что там с землей Как она оттаяла И посмотрим на реку Но Она большая, я вижу, отсюда она прям большая С берегов не выходит, но здоровая Вода поднялась Пойдем сейчас глянем И заодно покопаем Лед еще лежит Ой, блин, репейник вот под такой травой я сейчас лопату воткнул, прямо вот под такой. лед лежит, трава лежачая, густая. Под ней лед не успевает растаять, растаять не успевает. Здесь еще снега куча, болотина. В таких местах уже можно смело копать а вот где вот так вот это все вообще жопа так ну вода здоровая я говорю года три назад я по такой воде ну чуть чуть теплее было наверное конец апреля начало мая вода еще не упала была мутная и высокая я то есть с этой деревни в другую деревню на машине меня отвезли я оттуда на резиновой лодке с камерой э, ну обычная камера у меня была аппарат с видеозаписью я ехал на лодке то есть сплавлялся и снимал но я не знал что меня ждет на пути я попал под березу Ого-го, ого, вода какая здоровая. ё сюда страшно подходить. Кстати, вот, я вот здесь вот вам показывал, вот оно озеро. И вот здесь я вам показывал реку, она была совсем маленькая. Смотрите, что с ней. Плюс 12. Речка уже оттаяла, потекла в этом году не пошел, заторов не было нигде. Смотрите, она просто здоровая. Здесь вот ходить страшно на самом деле можно упасть. Каждый год подмывает. А вот, Вот щели. Это уже то, что отходит от берега земля. Офигеть, я уже думал, она не поднимется. Все-таки, ну, снега растаяли в горах куда речка течет, и река поднялась обалдеть, и вот обрывчик, скоро это все упадет и ребятня, главное не бегала не сожрет? не сожрет, говорю Да. Опа. лопатка втыкается нормально вот прям легко вот так вот река поднялась прямо вот буквально метр остался и она выйдет из берега плотинку подмывает если подмоет опять пойдет туда вода а там я вам показывал он там за черемушником дом стоит на обрыве эту речку повернули сюда влево она раньше сюда шла чтобы там дом не упал если сейчас промоет плотину то все здесь как попрет этот лед и там дом сразу упадет на берегу ну что, давайте попробуем наверное, покопать гости, кто зашел просто первый раз подписывайтесь на канал кто подписан, ставьте лайки, смотрите, пишите комментарии это мой, будем считать второй выход ну не считая, если того, что я первый раз вышел Там и долбил землю лопаткой То это первый тогда выход Будет мой, наверное, полноценный Ну, правда, на выбитых местах Скоро попрем куда-нибудь Все, оставайтесь на канале Подписывайтесь смотрите, посмотрим, что получится Сегодня Что-то много прям сигнала Прям куча Похоже на... на эту, на пивную штучку, ключик от банки. Ну, посмотрим. Так. Блин, надо было мне палочку привязать. Ну ладно, будем так смотреть. Прибор сюда. Да, вот же пробка лежит, ну. Опять пробки. Ладно, я их собираю в сумку, чтобы потом не нарываться. Их еще будет много. Ага. Пробочка. Ладно. Сейчас я примотаю свою селфи палку сюда, подцеплю фотоаппарат, вернее телефон, и пойдем дальше. Поднимаем. Сейчас посмотрим, что пищало. Блин, придется штаны мазать. Нету. Где-то здесь. Где-то здесь. Так. Нету. Ну, Что-то сигнал такой с черным. Цветное с черным Камеру я так и не прицепил Что-то мне лень Этим сейчас заниматься Где-то здесь вот Такой рассыпчатый сигнал Хрюкающий я так и называю их Они у меня Это обычно монетки Копейки такой хрюкающий рваный сигнал Либо проволока какая-нибудь Одной рукой неудобно Оператор мне нужен Так, нету О, здесь что-то О, я уже вижу Ну, как я вам сказал Копеечка Не фокусирует ну, В общем, советская копейка черная не желтая а я люблю такие желтенькие находить О, грязи сколько ага. копиюшечка ну пойдем дальше солнце отсвечивает даже не вижу что снимает короче у меня сегодня день советов и эти все советы копеечки их уже настолько у меня много что я ну просто я это не снимаю их вот это походу тоже будет копеечка О, как пищит ну как сейчас снять А да, видно там не видно было, потому что сам не смотрел. Смотрим, что у нас тут есть. Это здесь? Нет. А, да, копеечка так кусок, Там даже пятнишка от нее осталась <посадочное>, посадочное место. Короче, прям копейка на копейке. Мне ну, это уже настолько надоело реально. Так, сейчас Вот я точно не увижу. сюда не знаю может миллион насобираю копейками просто в том году и было немерено и в этом году вот выгода ну, но уже штук, на 7 нашел. Вот. сейчас пойду туда полянка тоже вот это вот как бы я ходил по ней выкашено видно да но когда земля как бы ну, сырая мокрая тогда прибор видит еще глубже сейчас по ней может что-нибудь еще найду кстати я там поднимал одну копейку николая второго Ну, все-таки это уже интересная империя может что еще попадется все хотел поймать В момент этот он идет пошел здоровый глыбы Береза даже плывет. Похреначили. отрывают. Опа. Здоровенные. Можно на них поплавать с того берега прыг и погнал вообще я громадная Скоро можно будет рыбачить Он сейчас берег воткнется Интересно, посыпется, нет? Бабач Не, не посыпалось О, Как красиво так ну а я решил короче э, пока не снимаю ничего опять же там советики попадаются О, мой стоит. я решил все сигналы копать кстати в том году я заикался уже за это Ну и как все копатели говорят нужно копать все сигналы то есть не лениться а я в том году был настроен, то есть в том сезоне я был настроен конкретно на хорошие сигналы, то есть по ВДИ. Ну это там 87, 89, 90, 93. Это такие крупные медные монетки. Ну и кстати даже одна вторая, одна четвертая монетка тоже там 84, 85 показывает. Вот, а уже там 40-е сигналы, то есть там 60-е, я, в принципе, не копал. Ну, редко-редко. Это вот когда я колечко поднимал, там даже не одно, там много колечко поднимал. Эти крестики. Это все показывает маленьким сигналом. Маленькой цифрой небольшой. Ну и вот сейчас копаю, то есть все сигналы подряд. И очень много проволоки выкопаю. Может, если кто помнит, с детства были пистолеты деревянные с алюминиевыми пульками. Вот таких пулей здесь наковырял вообще кучу просто. Вот здесь на этом участке небольшом. Ну и буду копать сейчас, продолжать все сигналы. И что будет интересное, буду показывать. Пока еще время позволяет. Ветер на улице, правда. Ну, холодный такой. Ой, какая Толстая. Ну все, будем копать дальше Что-то совсем камера у меня не фокусирует э -э -э. А так, ну Мне кажется просто Короче, иду, и вот такая находочка мне попалась Ногти кто-то чистил <смех> Гномик, ключ, Что с фокусом, с фокусом совсем беда, вот такая находочка, но видать, не так давно потеряли, ключ подзажавел. Эта штука еще не совсем зажавела. Чистить ногти, отстригать, вернее, И ремешочек такой находка <рых> Ископал уже все всю площадку, по всем звуковым сигналам и вот сейчас попалась меня уже маленько потер ее. двадцатка выгнутая оп 1946 или 45 она прям выгнутая короче вмятая я слышал, что пятаки советские, трешечки советские, как бы выдавливает после зимы... Фокусировать, нет? После зимы их выдавливают, то есть, ну, мерзлой землей. И вот двадцаточка такая попалась, выгнутая. Сейчас еще вот эту полянку проходим. Выстреженную. И пойдем домой. В одну сторону. И вот десяточка, по-моему, да? Что-то я не понимаю. Сейчас тирануи. Да, десятка. Десять копеек. Тысяча девятьсот. Вот, э, упала не видно 57 что ли или 52 ну, там будет на экране видно на большом рядом с двадцаточкой советики советики советики короче империи не попадается пока Ну еще полянка большая Правда все в ямках моих Тут вообще все поизрыл Всю поляну Что-то по моему у меня он Вообще плохо Фокусироваться стал И мне тут так кажется Когда я его держу Отсвечивает Ладно, еще что-нибудь найти Думаю, пойду уже, короче, и по дорожке по этой пошел. И вот такой сигнальчик попался. Мятенькая, правда, но все же. Колечко. Обручалочка медная. Твердая не выгибается. Обручалка. Так, ну. ну такое кольцо, сигналов куча. Иду уже даже не копаю, просто думаю уже копну последний сигнал и пойду. Вот такое ну все Давно, когда-то там, когда-то, то есть искали воду. Вот вышки стоят, под напорной. И вот здесь вот, тоже внизу искали воду, брили. И это, выбурили, короче, скважину, а оттуда потекла ржавая вода. И люди до сих пор ходят, вот я летом наблюдаю, вот так мимо. И тут с бутылками набирают эту воду и пьют, она прям желтая. Ну, сейчас буду идти, подойду, покажу. Сейчас еще маленько по дорожке пройдусь тут. И потом посмотрим эту скважину. Вот, она нет, я кстати сюда ни разу не подходил, сколько здесь живу, за все эти года ни разу не подходил сюда <coughs> В первый раз подхожу. Вот такая шляпа. Ага, -а -а, прикольно. Фу. Вот представляете, да, вода бежит. Вот она сверху наполнена скважина такая труба Потом Такая бля. Кстати, если видно Какая она желтая Бутылки нет у меня Набрать Показать И вот такая здесь Не провалюсь Опасно тут фонтан короче и вот она пила люди приходят убирают ее о, говорит, смотрите о руку опуская желтая желтая вода в ней очень много железа и говорят она очень полезная я ее ни разу не пил надо бы попробовать я потом с бутылочки приду сюда метод вон с горы спуститься вот туда. ну и бежит она короче интересно вот я говорю сколько лет тут живу ни разу не подходил сюда видел что люди набирают ее отсюда несут сам ни разу не ходил бутылочки нету загажено тут все конкретно банками всякие Но ну, бутылочку потом возьму, наберу и покажу какая она желтая, она реально прям желтая вообще, ржавая И вот и уже сколько лет, она все бежит, бежит Может поэтому у нас речка там и не высыхает от скважины Ну такие дела, короче это О, сейчас намокнет Все, походил я Два колечка Ну и там немного монет Такой сегодня коп у нас Получился Забыл Хотел уже показать Попрощался уже Со всеми И Вот такие находки Сегодня у меня как говорится Не густо Но и не пусто Колечко Да, оно черное. Вот такое тяжеленькое, наверное. Медь? Да, тяжеленькое кольцо. Вот это легенькое, но оно видно, что медное. Я все находки не снимал, потому что мне интересно советы показывать. Пятнашка. Оп. Рублик. Ходячка. Два рубля ходячка. Еще один рублик. Грязные такие. Так, это у нас двадцаточка штана 20 копеек 10 копеек ходячка 10 копеек советская ну, не знаю какой год ну вот там видно будет Здесь как бы видно, но я это, у меня зрение плохое, я не вижу. Там посмотрите уже. Так тоже 10 копеек Ходячка нашего времени. Это вообще не знаю, что за плюшка какая-то, короче. Какая-то овальная штучка. Как, типа жетона что ли фиг знает не знаю что такое и вот копеечки но ну. одна копеечка вторая третья это две копейки советская душечка да, угу. Еще копеечка И еще копеечка Два колечка Так И брал с собой эти монетки Хорошо. Иди иди, Миша, ну иди сюда, иди сюда, иди сюда, морда. Ну все, иди, иди. Короче, монетки эти, которые я уже показывал, это подделка. Хотел сегодня прикопать и что-то забыл про них. забыл блин хотел посмотреть как они в земле показывают вот такие монитосики прикольные Эх, когда я уже таких найду настоящих в общем такой вот коп получился сегодня вот мой кораблик с находками плавает Кольцо почищу, потом глянем, что за кольцо. Все. Всем до встречи. Пока-пока.